<связывая> Чего ты ждешь? За работу. Вот так чё, п -п погиб по Союз, Союз, <связывая> блядь. <связывая> с вас 100 тысяч мух наличкой. Ты очень дорогая шлюха, нихуя си... <связывая> Богдан вам Богом дан. Немного кам и рот well Повезло, у нас есть друзья, которые могут поделиться с тобой навозом. Почему-то такое ощущение, что я теперь приехал просто друзья какие-то а ему нормально что он здесь просто туда-сюда бегает ну как туда-сюда туда-сюда да. ох что-то у нас не задалось потому что ты тупой Hey, hey, всем привет, с вами Тимур Лайф, и сегодня с вами смотрим Паук, Паук, па не пути домой, но ну, это Валера Гостер, мы его давно не смотрели, не смотрели вообще никого, потому что неделю отдыхал, потом я работал, потом опять работал, потом завод, ну то есть все своеобразно и все в рабочем состоянии, так что вот погнали смотреть Валеру, я заварил себе чай, достижение века, погнали. Итак, всем пау. Сегодня мы разберемся, стоит ли быть пауком. Пауки бывают трех видов: полезные, бесполезные и ненужные. Поэтому. Ну вот. Первый не согласен, второй согласен, третий тем более не согласен. Поехали. Хорошо, посмотрим, как быть пауком. Так. лайк, Какой я милый. Паук Богдан, здравствуйте. Что это такое? Удерживайте курс, чтобы танцевать. Ты хочешь, чтобы я тобой потанцевал? Да постой, нормально же было. что. А зачем? Зачем вот такой классный павук? Дед Танос. Куда ты меня ведешь, разноцветная жопа? Паучей тренировка. Все нормально, я держусь. Все там у нас дальше. Офигеть. Куда? Теперь наверх. В принципе, я так и представляю, пауков когда не летают на пути. Я прицел на вторую. Что? А, понял. А хотите, я вам тут снов всплету. Чтобы вам сны хорошие снились. Для какой, смотрите. С помощью него и такой сон классный поймал. Мне, короче, приснилось. Ты был полководцем огромной армии викингов. И первой же битвы врубил режим. Так, все, реклама пошла. Я понял, все. Реклама на од одну минуту на две, бля, пиздец, Валера. А зачем это все? Ага. <свят> ну, паук, я да. Ну наплел я тут хуй. <свят> вот я тебя нашел. <свят> Притом, он реально сказал, так на работе даже делать <свят> <свят> вот, Типа будем тут романы плести, наши, что? Кто там? Птица сейчас захавает нашу? Или... Да не подходи, дурак! А ну я так и знал, синий петух Запоминаем гайд, как склеить курицу Пикапчикс, it's my profession Смотрите, на кого решила напасть На самого быстрого плитуна на Диком Западе Не пытайся никого укусить, слышишь? Аааа <реклама> а -а -а -а -а -а. Самый лучший плитун, который ни хуя не помог Валера Похитила моего друга Пока я пытался заклеить а, у меня лазер был. Допустим, если вот это, это логично. Да вот это что такое? Мне нравится. В принципе, почему нет? Привет, подруга. В смысле, подруга? Я все видел, мне очень жаль. Это огромная злющая птица уже долгий год держит страхи. Ты моя подруга, когда знаешь, твоя лучшая ЛП, блядь, тебе сказала, нахуй пиво по акции, тебе больше покупать не будут. Такой. Все, байбич, мут по жизни. Пока. Пошла нахуй, короче, все. Так что у меня таких подружек было, да хуя. Так что, блядь, запомни, если твоя ЛПТ не покупает пиво по акции, значит, она сука, проститутка, и, э, короче, шаболда, и, короче, пока девочка. Все, давай. весь лес под небесным шалашом. Шалашник коллекционирует синие камушки. А твой возлюбленное как раз ослепительно синий. Ты это таки подруга, да? А, это он подруга, думал, а она подруга. Еще я возлюбленный синий. А приходи как к моему старому гнезду, у меня есть идея. Ты живешь в сладкой вате? Этот молоток Шрека выглядит не очень впечатляюще, но когда-то он был моим домом. Чё? Муравьи пришли ко мне со смелой идеей превратить его в воздушный корабль для обороны от врагов. Ага. Я еще не согласился, но может быть сейчас нам как раз и нужен такой смелый план? Ага. Если ты подсобишь им в постройки корабля, ага. То сможешь попасть в небесный шалаш и спасти своего парня. Ага. Только тебе, конечно, понадобится топливо. Ага. я бы обратился к этим навозным жукам с холма. Ага. Каждому путешественнику нужен проводник. Ага. Пчела вот только Э -э твоя подруга тебе купила пиво по акции, ага. Э -э сигареты по скидке не сто, а сто рублей, ага. Э -э сегодня акция майнинга упала, и видеокарты на начали понижаться, ага. То есть, типа, вот просто по жизни я так говорю, ага, ага, ага, муд по жизни. Как раз подойдет лучше чем не небу никто не... Ага. Слушай, ты напрягаешь, малёх. Ага. Иди, мой дружочек, нафиг. Найди друзей и спаси своего любимого. Жизнь нагрузили. А, Что же делать? Тут целая карта с квестами! Попросить помощи муравью. подружиться с проводником. Слушай, не обессудь, мне по квесту надо. Добавь! У меня квест! Я паук! Так как это вселенная Марвел, сначала пойдем к человеку-муравью. Паук-паук, паук-паук. Он обычный паук-паук. Он человек, он паук. Привет, муравей! Welcome, comrade Spider! Понятненько. Speak with comrade Carole in mechmoor factory. I what you gonna do. <звук> ага. Так, не нравитесь вы мне, короче, ребята. Спасибо for coming, we happy! Поверь, так будет лучше. Потом даем. Что это такое? Что происходит? Это механизмы? Как они работают? Не, не получше это дело? Так страшно падать каждый раз, а вдруг там какие-то штыри Здравствуй, товарищ, тебя отправилась сюда с поверхности товарищ Марк Я парня ищу У нас вообще-то здесь гора работы, нужно залатать трубы, обработать жвалы в кузне Питку включить, подключить топливо, доставить ноги, сделать сбор, заправить двигатели А почему у меня столько обязанностей? Товарищ, чего ты ждешь? За работу! Да я вообще просто посмотреть. Вот так погиб по Советский Союз, блять Так, конкретно, что мне делать? Муравьюх? Ног приделать в количестве три штуки. А почему я должен все это собирать вам? Я вам что? А Эйнштейн такие головоломки решать? Давай, чуть-чуть, чуть-чуть, <смех> чуть-чуть. Yes. Кость с этого. <смех> так, это у нас что, кусок ноги? Пойдем. Любые виды высотных работ. Звоните крановщик Богдан. Come on, come on. Это когда я работал грузчиком. Вот грузчик Тимур. притаскает все, сломает спину, но ему похуй. Он заработает за 2 500 Звоните. Почему я это делаю? Oh, получилось. Поднимаем, ребята, сюда, сюда, <с еще, чуть-чуть ближе, затягиваем ее. Давай, давай. Тяни. А зарплата будет какая-то? Я тут собираю. Я каменщик, работаю 3 дня без зарплаты. Без денег. Без еды. И за все за 2 500. Все за вас. Вставляйся. Ну. Ну. Еще. Еще. С вас 100 тысяч мух. Наличкой. Вот чужие шланги еще. О, о, о очень до... Ты очень дорогая шлюха, нихуя себе, блядь. Между собой я не закр... закреплял. Ну-ка тяни сюда. Я <свят> укротитель шланга. <свят> я вас сейчас сошью вместе, <свят> слышишь? Ты... Стоять на месте. Ненавижу вас. К жопе тебя прилеплю. Ля идет такой. Ты туда же, слышишь? Наказаны. <свят> давай, давай, давай. давай! <свят> <свят> Ну, сука. <звук> Грузчик. <звук> Богдан. Здесь. Так, это да последняя нога. За стройку отвечает Богдан. Да. Сука, муравей, я ж для вас стараюсь. Это же вам надо. Так, пошел нахуй. <звук> <звук> <звук> Все, блядь, там и сиди. Вот дебило кусок. Так, с ногами закончено. У него еще рта нет, правда. Будет обсасывать врагов. Бя -бя -бя -бя -бя, без зубов. Команда Мстителей, Здесь есть паук и муравей. Где Тонис Сарк? Здорово! WhatsApp! Где жвалы обрабатывать? Добрый день, товарищ. Температура уже подходящая. Одолжишь что немного паутины, чтобы отправить жвалы в кузнечный горн. А, это его потерянный рот. А -а -а -а -а, это горн. You а, на -а -а -а, вот этой штуке. Secondly, могли бы объяснить паучие. Человеческие паучие. Я сейчас тебя отправлю в горн. Одолжитель мой пол. До свидос. Подъемники для слов. Союз, не руши! ну погнали, но ну, я игнорирую лифты. Все, ваш рот подвергается термической обработке. До свидания. Прям в табаско его туда. <свят> э, а ты какой? <свят> Дантис Богдан вам богом дан. Немного кам, и рот велдан. Well Эй! <свят> а у меня-то друг-то Богдан-то есть, бля. <свят> Я теперь значит, на него напишу. Прекрасно, товарищ. Я товарищ. А что у него шишка дымится? Давайте ее свяжем, успокоим. Что вы его в зад засунули? Это ненормально вообще. Успокойте его. Отряд выдвигается. Е -е Ей! Куда? На Берлин. Я с вами. Какая красота, товарищ паучок. Хорошего с мы производим. Тебя в почетные члены инженерного корпуса. Я стал инженером. Теперь нужно добыть топливо. Это нужно идти к божьим коровкам. А это кто? Ух ты, не видела здесь маленьких пауков. Я маленький паук. Что надо? Мы детеныши, испугались, когда пролетел огромный птиц. Пожалуйста, приведи их ко мне, ты найдешь. Сколько 40 детей? Ты что не нормально! Ты, ты для чего рожаешь? Ради к -ка, Вот как на мужском, женском говорят. Ты для чего рожаешь? У тебя еды нету, квартиры нету. А, ты ради материнского капитала их рожаешь. И все говорят, да, да, да. Вот, похоже, так же родила 40 детей. И нормально. Нормальный террорист-осеменитель. Я тебя обезврежу, чтобы больше не плодил потомство. Ну ничего, если бы у меня было 40 братьев, я бы тоже, наверное, повесился, как ты. Надеюсь, я его съел. А не, вон он на мне присосался. Я уже выгляжу, как будто я какой-то детсад передвижной. Что это такое? Это муха? Хищница, перед тобой король мух. Твои клыки слишком малы, чтобы съесть меня. Стоп, а пауки чем мух идет Ты да. что, не съела ни одной мухи? Пожалуй, я был к тебе слишком строг. Иди с миром, паучок, и не поддавайся искушению. Веган-паук, я мух не ем. До этого времени ты огромная, жирная, вкусная муха. Так что ж ты такая неуловимая? Другое дело. Теперь я попаду. Да что ж ты будешь делать? Серьезно? Ладно, живи. Так, тебе нужно топливо. Хороший навоз подойдет. Вот муха! Она же навозная, правильно? Давай, отвечай, где каки спрятала. Показывай, где навоз. Пошли, давай за навозом, лети! Где навоз? Это говно? Какой-то камень. По-моему, здесь как раз-таки навоз и будет. и уже пахнет как-то не так. Павук Богдан. Богдан любит какиш. А дальше куда? Ну-ка, веди меня. Где говно? Я устал идти. А, на самом высокой горе какая-то какулка лежит. Просто я туда и бегу. Вау, это что, жаба? Или это кузнечик? Добро пожаловать в Новозаград. И прикол, у ней, у этой подружки дофига парней. Блять. С кем она только не притрахалась. О, Богдан любит <с это <с поселение. Свежий навоз, лучше навоз. Дайте говна тогда. Че вы болтаете? Толкание огромного навозного шарика одно из лучших упражнений. Где говно? Свежий навоз лучше навоз. Целуйтесь. Привет, паучок. Ты знаешь, что такое навоз? Хо, расскажи. А это не подружка, да? Вот это вот стоящий не подружка, да? Неправильно. неправильно. <свы> Он вкусный, питательный, отлично горит. А его Может. еще и поджигать можно. Да, точнее его еще и есть можно. Тебе повезло. У нас есть друзья, которые могут поделиться с тобой навозом. Почему-то такое ощущение, что я Китер приехал просто... Друзья какие-то появились, которые могут <с> <с> поделиться. Только не здесь. Ну, конечно, нельзя. Жуки в погонах прилетают. Куриный навоз под губу. Кятки не скажут. Одного питательный кушаем. Но сначала помоги ты. Нам нужно перебраться через эти лужи, а я когда-то сломал крыло. Ни слова больше. Богдан стал официально инженером. Сейчас я вам такой The построю. Все, иди. Отличный мост. Смотри, смотри. Оп, оп. Ну чё? Класс. А туда-то не иди, там еще ничего нет. Куда? А Али ты сначала собрался, иди, дурак! Просто встань здесь и подожди. Такой тупой. У него уже навоз в башке. Это бревно, я забираю. Оно конфискуется. Так, я сказал конфискую одно бревно. Что за бред? Все, уходим. Мы уходим, дорогая. Я сам себя склеил. Давай, давай, давай, давай. Как же это тяжело там? Б... Я просто не могу. Быстрее было бы перетянуть просто этого сраного дебила. Как это поднять? <связывая> <связывая> что я тут ху... наплел опять? Давай, давай, давай, лети! А... Серьезно? А есть? Yes, нет, не падай! Нет, нет, нет! Да куда ты? Так, все, идеально, должен проходить. Здесь вообще кайф. Все, топай. Ох, что-то у нас не задалось, потому что ты тупой. Давай, пожалуйста, перейди. Иди дальше, иди дальше. Может быть, ты его перенесешь на себе, слышишь? Да, да, да, да, да, да, Все, никаких мостов. А куда вы? Отпусти его, отпусти. Не в ту сторону нам кончены. Ты куда полетел? Тактика была огонь. Ты сможешь, да. давай, я в тебе верю, давай. Да. А яс, yes, не падай. Давай, давай, ползи. Давай, вытягивайся. Вот так. Паучок, большое тебе спасибо, скажи им, что ты от Венди и Майкла, Венди жук навозный, добираемся до вершины, быстро, экстремально, по паучье, жесть, это скорость, прям по мухам вообще лечу, уберем а ему нормально, что он здесь просто туда-сюда бегает, ну как-то туда-сюда, туда-сюда, муха такси, О, это что за вход в говноцарство? Привет, ты, наверное, Богдан. Люблю какиш У нас как раз накопилось достаточно. Но наша сынка корзинка лентяя отказывается влезать из навозного шарика. Тут так тепло, почему я должен сюда уходить? Потому что теперь это мое говно. Паучок, забирай какахи, если сумеешь убедить нашего сынка, вылезти и посмотреть мир. Давай вперед! Так, все нормально, я держусь. Ау. Гравнистый Индиана Джонс, получается. Я не умру под кучей говна. Главное, не потерять его и себя. Что-то низко летит, я так дождю. Ну чё, покатался? Хм, что за. Меня что, серьезно, только что выгнали из дома. Поверь, в жизни примерно как в своем доме. Вот. А, все что ли? Я думал, продолжение сейчас. Ну, блять, как в жизни, короче, в 23 сразу выгоняют нахуй из квартиры. Вот, ну, ну реально. Так что вот, кому понравился видос, нажимайте подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и нажимайте на. Все возможно, возможно. Так что вот, всем удачи и пока-пока.